предсказанием они как-то влияются в судьбу людей И, допустим если эти предсказания сбиваются mm -hmm. на я не знаю как их значит смотрите здесь тоже как бы однозначно на этот вопрос отвечать нельзя потому что у одной медали две стороны тот кто предсказывает занимается пророчеством считывает уже готовую информацию И если все происходит сообразно пророчеству значит цены за подобный взгляд в будущее, нет, потому что ты ничего не изменил, и под твой взгляд ничего не меняется. Непонятно объяснила? Нет. Ты смотришь будущее, смотришь на картинку, да? ты эту картинку информационно переносишь в настоящий момент, выдаешь пророчество, и через некоторое время пророчество сбывается абсолютно. Есть ли энергозатраты на этом процессе? Никаких, никаких. поэтому и цена вопроса нет, и никакая. Но если выдается пророчество, и участник пророчества, да, герой пророчества поступает не согласно плану, не согласно алгоритму, и пророчество уже не сбывается, значит, соответственно, должно быть на этом месте сформирована новая цепочка событий, и вот за это уже берется Энергия. И за это уже берется время. В зависимости от того, что называется, с кого можно взять, если пророк, бывают такие спонтанные пророки, дар которого, например, этому пророку достался от Бога, культа которого уже в этом мире нет, но в нем есть информация, то есть сила есть, но за этой силой никто не стоит. Соответственно, этот пророк становится уязвимым. И при формировании нового будущего будет снята энергия именно и оплата именно с этого пророка. Понятно да? потому что за ним никто не стоит. Но если за пророком кто-то стоит, и герой пророчества, то, которому напророчили, прилагает все усилия, чтобы пророчество не сбылось, то есть прилагает свою волю, то, соответственно, он и платит. То он, соответственно, и платит, герой пророчества с него и взимается плата, он поступил иначе, он должен рассчитаться. Вот такое правило смешное. Вот. Что касается гадалок и про про прочих людей, которые умеют заглядывать в будущее, ответственности здесь, как я вам уже сказала, никакой. И пророчества, и гадания эти сбываются исключительно потому, что у человека, как правило, никогда не хватает ни воли, ни силы это пророчество изменить. Они считывают состояние вашего каузального поля прежде всего да, своими методами, каждый своими. Кто-то руны бросает, кто-то карты раскидывает, да, кто-то просто видит есть видящие. У каждого свои методы, свои способы. Они видят некие события будущего, из которых они плетут общую картину твоего твоей будущности. Как правило, это всегда понятные человечеству узловые моменты. Свадьбы, замужество, рождение детей, работа, деньги да, и преждевременная кончина или доживание до старости. То есть вопросы здоровья, вопросы проведения своего времени. Что еще человек интересует? А, всё, да. Больше, собственно говоря, интересов нет. Потому что когда, например, к пророку приходит человек и говорит, чем мне заниматься, да, еще никогда не встречала пророка, который говорит, сиди в химический институт. Ты занимайся ты чем хочешь. То есть у тебя это не прописано, Раз у тебя стоит такой вопрос, значит, твоя судьба еще в этом отношении не прописана. Если тебе нужно через 20 лет оказаться на химическом производстве, это совершенно без разницы, как ты там окажешься. Сегодня ты химически пост поступишь, да, или тебя жизнь таким образом приведет. Если в какое-то время ты должен оказаться в нужное время, в нужном месте, ты там окажешься. Поэтому пророки, гадалки и колдуны, они считывают уже информацию, которая у человека в каузальном плане готова. И человек, скорее всего, не будет ее изменять, поэтому ее можно считывать совершенно без, без, без опаски. Вот, поэтому, как правило, и стоимость таких пророчеств стоит очень недорого. Колдуны и гадалки они берут ну, крайне мало за свои, за свои услуги. Да, то есть, по крайней мере, это строго лимитированный момент, он подчиняется законам человеческого рынка. То есть, если вообще на рынке там, не знаю, гадание на картах Таро стоит там, 50 долларов, да, то ну, никак она не попросит 300, потому что ей так хочется. Потому что у соседки 50-е, и это, и это рынок, то есть боги, силы, системы, они не вмешиваются в этот процесс, потому что гадание не приносит изменений будущего. Понятно объяснил? А вот если оно приносит изменения будущего, то тут, конечно, расклад несколько иной, читай пункт первой нашей с вами беседы.